Привет ваш Курятник, с вами Стервятник, сегодня я бы хотел поговорить о самом огромном в необъятном космосе, поехали, самый большой астероид во Вселенной. На сегодняшний день самым большим астероидом во Вселенной считается Церера, его масса составляет почти треть всей массы пояса астероидов, а диаметр, свыше тысячи километров. Астероид настолько большой, что иногда его называют карликовой планетой. Самая большая планета, в созвездии Геркулес находится планета Трес-4, размеры которой, на 70% больше размеров Юпитера, самой большой планеты в Солнечной системе. А вот масса Трес-4 уступает массе Юпитера. Связано это с тем, что планета находится очень близко к Солнцу и образована постоянно подогреваемыми Солнцем газами. В результате по плотности это небесное тело напоминает своеобразный зефир. Самая большая звезда во Вселенной. В 2013 году астрономы обнаружили Келебедя, самую большую на сегодняшний день звезду во Вселенной, радиус этого красного супергиганта в 1650 раз больше радиуса Солнца. Самая большая черная дыра, с точки зрения площади черные дыры не такие уж большие. Однако, если учитывать их массу, эти объекты – самые большие во Вселенной. А самая большая черная дыра в космосе – квазар, масса которого в 17 миллиардов раз, больше массы Солнца. Это огромная черная дыра в самом центре галактики НГЦ 1277. Объект, который больше, чем вся Солнечная система. Его массу составляет 14% от совокупной массы целой галактики, самая большая галактика. Так называемые супергалактики, это несколько галактик, слитых воедино и расположенных в галактических кластерах, скоплениях галактик. Самая большая из таких супергалактик, H1101, которая в 60 раз больше галактики, где находится наша Солнечная система. Протяженность ИЧ-1101 – 6 миллионов световых лет. Для сравнения, протяженность Млечного Пути – всего лишь 100 тысяч световых лет.